Давайте вместе наводить праздник на футболе, делать нашу поддержку самой лучшей. Нам не страшен грома звук, если есть. Кто у вас? Киборь. А Казань. Сколько Казань стоит? Казань 2500. Я еще раз говорю, если надо помогать и помочь, я всегда только позови. А сейчас все раздронились на мелкие пушки, карты хочет выделиться то первым, то еще чем-то. А нужно как раз сделать единую трибуну и действовать единой. Теперь о технической составляющей данного конкурса. Паш, привет. Привет. Давно не виделись. Не так много, как хотелось бы. Да. но ты расскажи, где был, как провел сезоне свое. Ну что, два месяца почти пролетели уже. Уже начинается новый чемпионат. Не успел время пролететь, как будто только вчера чемпионат Европы начинался. Вот, и заканчивался. Паш, ну, наверное, вопрос такой, что планируется на этот сезон? Эта серия будет э, выпущена перед э, чемпионатом, перед Лигой Европы, да? Там? Первое, мне хотелось бы скорее узнать, что нам ждать от команды, потому что мы уже обсуждали в том году, этот момент поднимали, что у нас, к сожалению, очень ситуативная поддержка, и... Команда выступила, например, в том сезоне, ну, отвратительно. Конечно, попали в Еврокубки, но пятое место – это абсолютно не то место. Но мы как раз проводили в предыдущей серии да, вопрос, да. пятое место Еврокубки, либо это все говно. Да, да, да можно сейчас уже. Конечно, говно, потому что команда должна бороться только за высшие места. Если расскажем все, тогда неинтересно будет. Пускай люди придут, да, конечно, Сейчас очень много думаем на тему именно звука, да, потому что визуально. Визуально по перфомансам в том году достаточно сделали, да, круто, удивили трибуну. То, что перфомансы на сетке, это все здорово. Будем стараться разнообразить именно визуалку и обязательно звук. То есть сейчас работаем усиленно по звуку, думаем, экспериментируем, как, что. Информативно будем обязательно освещать всех, в том числе через дневник фаната обязательно. Будем вовлекать всячески в движуху, именно стараться народ вовлечь в процесс, чтобы людям было интересно, чтобы люди приходили на «Спартак». Не просто отбывать номер, а чтобы им было интересно участвовать в этой движухе. То есть приходить, шизить со всеми, участвовать в визуальных шоу, каких-то там, может быть, технических и т.д. да, участвовать в звуковой поддержке обязательно, потому что звук, к сожалению, хромает. Это сейчас самая большая наша проблема, то что, к сожалению, звук это у нас сейчас слабая сторона. Московское лето. Нормально лето, пацаны. Хорошее лето! Короче, уг... Нам не страшен грома звук Если есть Кто, Вася? ты, друг, здорово. здорово Так, ну что, едем В Сокольнике да, да. Куда едем, Вася? В Сокольнике, братишка Мы уже в Сокольниках Короче, да, мы уже в Сокольниках Сейчас будем записывать одного человека, которого Многие, в принципе, знают А Вася у нас будет выступать в роли соведущего Как на мисс Пардак, да, Вася? стесняется, еще чуть-чуть Пока что. всем привет привет лишь хотелось бы узнать твое мнение насчет трибуны нашего что сейчас изменилось по сравнению с эпохой лыжников так скажем что стало лучше что стало хуже что хотелось бы добавить О, ну вопрос достаточно тяжелый потому что я немного отошел от этого дела сместился если смотреть с поля чуть влево поэтому нет, сместился влево именно по отношению чуть поле, не более того. Но мне кажется, какой-то драйв и энтузи... энтузиазизм пропал. Вот что-то не хватает, чего-то не хватает, а чего понять нельзя. Раньше там была какая-то определенная харизма у одного из самых первых соведущих, ведущих. У второго вроде тоже была хорошая харизма. Не скажу, что у паука ее нету, но вот что то не хватает, чтобы завести народ. Руковая поддержка, как тебя? И вообще звуковая поддержка на новом стадионе, да, в Лужниках все-таки это была своя тема из-за дальнего расположения трибуны к полю. Сейчас располагаемся поближе, но многие все равно жалуются. Как думаешь, проблема именно в стадионе, либо в том, что многие люди просто не поддерживают, не шизят активно? Думаю, как раз многие люди не шизят, потому что, скорее всего, эпоха наша, хотя она еще и не ушла, это те люди, которые от сердца все это пели, именно пели. А сейчас осталось очень мало, стало много ходить людей которые просто, наверное, понторезят больше. И именно стало, просто стало мало народу петь. Я даже сейчас сам наблюдаю и на выездах, и везде. То есть люди не поют, люди не знают вообще песен, кроме хлопков, которые, ну, это, как говорится, киток, больше ничего не знают. Так, в принципе, на стадион, когда приходишь, много с кем видишься, здороваешься, людей в лицо узнаешь. Ну, если честно говорить, я всех знаю, потому что я участвую в жизни нашего клуба Буквально во всем, начиная от матчей выездных и домашних, и заканчивая турниров всяких. Поэтому многих знаю, да. Многих знаю я, многие подходят, здороваются, знают, не знаю из-за чего. Ну и надо. появляются молодые э, девушки, особенно. Наверное, вспоминают, как ты заводил трибуны, когда была тишина. Как ты психовал и взрывался? но и заставлял, можно сказать, Вот, Вот, возвращаясь к предыдущему вопросу. Наверное, все, которые раньше ходили, они как раз болели сердцем И они показывали новые шмотки, которые они купили или не делились с покемонами на трибуне и То единение, которое было, оно было, конечно, потому что это было начало все движухи Поэтому и было такое единение, потому что все старались на общее дело Сейчас все немножко более раздробилось Как ты хочешь выделиться то перфом, то еще чем-то А нужно как раз сделать... Единую трибуну и действовать едино. Так видно с дорожки, что не все люди актив, активничают на секторе. То есть кто-то не поднимает руки, да, там во время прыжков кто-то не прыгает. Я понял. Вот, наверное, ты знаешь, что вот, попробуй передай твоя энергетика, которая тебя прет на каждый матче, да, как будто, бля, не знаешь, кого что-то употребляешь. То есть он тебя реально распирает, будь здоров, как. Вот э, роскошный секрет, наверное. Такого секрета, на самом деле, опять же, все касается эмоций надо поскучить немножко эмоций, Даже если ты там меланхолик и тебе очень скучно, на трибуне надо раскрыться, раскрепоститься и шизить от души, и шизить эмоции с эмоций. все равно, летим, не летим. Ты поедешь домой через полтора часа в электричке, в метро на машине, все, душа эмоционально опустошена, Вот что должно быть. В первую очередь, конечно, хотелось бы поговорить о голосовой поддержке. Она у нас настолько унылая и безэмоциональная, что такое ощущение, что мы, как и игроки, пришли номер отработать. Всего, всего 90 минут, которые мы можем пошизить. И просто надо держать постоянно в голове эту мысль, что mm -hmm. твоя шиза безэмоциональна Добавь в нее эмоцию радость, и звук будет развлекаться вообще совсем другой. Он будет гораздо ярче, гораздо громче и насыщеннее. И когда мы все это будем делать единым фронтом, у нас заворотка -то огромная, mm -hmm. ну, тогда вот тогда будет шиза на уровень. Выше, и все это почувствовать. Тот, кто будет сидеть, и тот, кто будет потом слушать от нас телевизора, с другой трибуны и так далее. Ну, и это будет заряжать на еще больше, давать еще больше раж давать. А так, конечно, там эти на поле еле шевелятся, мы на трибунах еле шевелимся. Ну, и в итоге дерьмо будет, на выходе Получается, на дерьмо, да, на поле. Если мы будем видеть то что на поле они рубятся, то нам в принципе и поражение 4.0, нам будет на это плевать, потому что мы будем видеть руку, мы будем видеть характер. А если этого не будет, и будет этот возня и пассар Тарюх назад mm -hmm. то есть вечная, то, конечно, у многих опускаются руки, но я советую всем блин, на силы Эмоции, эмоции, эмоции. Коротко про Евро 2016 не был, насколько известно, да, но со стороны наблюдал наверняка, события футбольные всем известны и понятны ну и про события, которые произошли возле стадионов, так скажем ну мне нравится, что наша сборная дошла до плей-офф это про это говорят, да? Это. но я еще раз говорю, если надо помогать и помочь, я всегда только, только позовите ну и были же уже моменты в прошлом сезоне на выездах, когда mm. ребята наши не могли приехать кто-то или что-то Конь заставит конь, это не конь, что да, кто знает, что-то не увидел. Ну, не знаю, евро говно на самом деле. Если бы правда не наши ребята, то и точно смотреть не было. Не смотрел практически ни одного матча, потому что не было интересно, смотрел матчи, которые наши наши болельщики, наша команда болельщиков провела в первом туре. Вот этот матч смотрел от начала и до конца. Понятно, Леша. Спасибо тебе большое за интервью. Будем надеяться, что в этом сезоне спасибо, мы наконец-то все спасибо. вместе завоюем да. чемпионство. Так что давай подтягивайся по возможности. Я, я один раз могу шай. подтянуться, даже отжаться. Все, ладно. Все, давай, Леша, спасибо тебе. К ребятам из Фратрии смотреть, что у них там нового. Лен, привет. Привет! Здорово! Здорово. Слушайте, ну расскажите, готовится ли к давай ты расскажешь, к новому сезону, есть ли будет какое-то поступление нам на новые футболок красных и так далее? Да, на днях ожидаем поступления красных футболочек как раз начала нашего сезона. На тебе сейчас футболка нового, да, новая коллекция. Да, вот как раз одна из новых футболочек, которая А покажите, что еще будет. Откроем зрителям по Вот вторая футболочка данного обновления. Помимо этого еще же будут какие-то? Да, какие да ну, Ладно, остальные не будем тогда показывать. Ну, да, ждите, ждите. Ну, вот, уже, уже скоро 28 число. Езжайте обязательно, все, кто им, имеет возможность. Обязательно «Спартак» поддерживайте на выезде. Приходите 31 числа на матч с «Арсеналом». Давайте вместе наводить праздник на футболе. Делать нашу поддержку самой лучшей. Также mm -hmm. хотелось бы добавить, поддерживайте проект «Дневник фаната». Наводится реальная движуха. Можете узнать много нового из жизни Ультраса и фанатизма вообще. Привет! Мы объявляем конкурс. Привет. Парни здорово. Объявляем конкурс, видеоконкурс по Всем привет. Нам катастрофически не хватает рук. Всем привет. Впереди нас ждет новый сезон. Впереди нас ждет новый сезон и мы, естественно, работаем над нашим проектом Дневник Фаната и стараемся его сделать лучше. В связи с чем мы влияем в видеоконкурс, если так можно назвать, на будущий сезон. Что нам нужно? Впереди будет определенное количество выездных матчей, где ну, не всегда получается нам ездить снимать и участвовать да, в этих выездах. Поэтому все те, у кого есть видеокамеры, Фотоаппараты, которые снимают видео, там GoPro и так далее. Ну, в любом случае, видео не должны быть с трибуны, а именно в городе. То есть, чем живет город, когда туда приезжает футбольный пункт «Спартак Москва»? Глазами фаната всю атмосферу передать максимум. Снимать нужно в поездах, в автобусах, в самолетах, в машинах, в электричках, в любом виде транспорта, на котором вы добираетесь до города. Теперь о технической составляющей данного конкурса. Есть несколько условий Первое, видео должно быть обязательно в горизонтальном положении Не вертикальном а, Как уже сказал Миша, видео не надо нам снимать там, на трибуне да, На трибуне уже заниматься поддержкой Видео желательно нам присылать не позднее, там, двух дней после окончания матча, выезда. То есть, чем быстрее вы, соответственно, будете присылать, тем быстрее будет выпускаться, там, монтироваться а, выпуск. Более подробное описание конкурса будет а, по ссылке снизу в наш паблик. Весь материал будет просматриваться и в виде конкурса отбираться. Победитель Конкурс конкурса... получит возможность принимать участие в развитии нашего проекта, да, и, в принципе, движения в целом. Всем спасибо, ребят, до новых встреч!